Здравствуйте, друзья. Скажите, пожалуйста, как вам слышно меня? Сегодня у нас тема... Мы разберем с вами полуревиты, которые касаются мужского здоровья. Это будет, конечно же, с повтором, потому что совсем не так давно разбирали тему по заболеваниям в мужской половой сферы. Слышно, я уже вижу, спасибо. Кто подошел, всем здравствуйте. Небольшая сегодня у нас будет такая тема, не по заболеваниям, а по виаргонам, ну, половой сферы, значит, мужской именно, половой сферы, просто как напоминание вам небольшое, поскольку, ну, я не знаю, может быть, в связи с тем, что э, больше участников так вот впечатление по консультациям и так далее, больше участников женщин, поэтому, наверное, другие виаргоны в ходу больше, чем вот эти виаргоны мужской половой сферы, ну и вообще мужского здоровья касаемое. Возможно, с этим связано. Вот сейчас буквально эта мысль пришла. Но, тем не менее, если женщины как бы, будут хлопотать и беспокоиться о здоровье своих мужчин, своих мужей, то это будет точно так же замечательно, потому что о их здоровье нужно беспокоиться именно женщинам, потому что другого выхода у нас нет. Ну и коль слышно меня, mm -hmm. да, давайте, наверное, тогда сразу приступим к теме. Значит, если кого-то заинтересует тематика по... Кто-то мне задает вопрос, где звук, а кто-то ответил, что слышно. Давайте уточним все же, насколько слышно. Я все включила. Значит, это у нас вопрос у Татьяны. У Татьяны вопрос, где звук. Все остальные отвечают, что звук хороший. Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, Татьяне? чтобы либо она перезагрузилась, либо что-то там предприняла со своим компьютером. Спасибо большое. Да, я вижу, что вы меня слышите. Отлично. Я думаю, что я без каких-то там дополнительных вступлений начну сразу сегодняшнюю тему, и потом вы пишете мне, как всегда, вопросики ваши. Так... Значит, начнем с виаргона 14 виаргон предстательной железы. Значит, понятное дело, что его источник выделения это предстательная железа, поскольку мы знаем, что все наши флоревиты готовятся, которые биофлоревиты, то есть это флоревиты, которые приготовлены из ткани органов животных, учеными нашими, драгоценными Виктории Петровны Игорь Александровичем Имсковым доказано и это не только ими доказано это я думаю вопрос биологии больше в общем касается что э, вещества которые мы применяем во флоревитах они есть и у нас у людей и у животных и у растений и у грибов и у других как бы тканей и откуда готовится наши флоревиты, но в частности биофлоревиты, они вот, непосредственно пептидно-белковые комплексы, они есть и у людей, есть и у животных. Поэтому мы применяем с вами, естественно, где источником выделения, для приготовления которых являются ткани органов животных. И в частности виаргон 14 источник выделения для предстательной железа животных. Конечно же, эта железа самая важная в жизнедеятельности мужчин, это надо понимать, это можно сказать другим словом, как для сравнения как у женщин матка, так предстательная железа у мужчин, это как сердце второе. Вот, потому что орган железистый, и он касается половой сферы, функционирования, правильного функционирования половой сферы. Пока предстательная железа функционирует хорошо в порядке, то и, соответственно, половая функция мужчины сохраняется. И функциональная деятельность половой сферы сохраняется. Да? Вот. Но с наступлением климакса у мужчин физиологически функция половой предстательной железы уменьшается. У всех по-разному. По возрастным категориям у всех по-разному. Но то, что железа это очень важный, причем мышечно-железистый орган, это играет большую роль. И нужно бережно относиться к своей половой сфере. Ну, а бережливость заключается лишь только в том, чтобы иметь одного полового партнера. Это совершенно абсурдно для нынешней молодежи. Я вообще, конечно, очень удивляюсь, что в этом плане вообще отсутствуют воспитательные мероприятия. Вообще. Ну, я не знаю, что говорится в семьях у людей, детям... Ну, лет с десяти, например, на я, примерно, я вообще не представляю, что говорится, потому что инфекций половой сферы очень много. А где тут какая бережливость, да? Если инфекция на инфекции, инфекция на инфекции, либо на сегодняшний день очень большая обращаемость а, по вопросу бесплодия. Это все то, что я говорю, касается как раз предстательной железы. Ну, вопросы бесплодия, они же тоже не образуются на беспочвенной какой-то, беспричинной сфере. Конечно, здесь а, могут быть не только инфекционные а, моменты, а инфекционные они могут же быть и какого-то наследственного плана, мы тоже об этом знаем, да, а, через кровь лимфумамы во время беременности. Это может быть. Конечно же, какие-то повреждающие факторы, но в частности, это уже не непредстательные железы касаются, а чуть-чуть забегу вперед, яичек мальчиков, там, допустим, инфекция детская, знаете, да, паротит или свинка. Ну да, конечно, то есть и приобретенные инфекции могут быть такого рода. Ну вот, беспорядочная половая жизнь – это, конечно, бич просто на, на, на мой взгляд, и, к сожалению, вот просто безответственно как-то люди не думают о своем будущем, семейной жизни и своего поколения, потому что я говорю, это же и передается все. Вот, а важный, важный этот момент, это самое главное, все идет из семьи. Я вот однажды была на одном семинаре духовного направления, где... Ведущие были муж и жена, у которых 10 детей. И вот касаемо именно этого вопроса, они говорили о том, что в их семье с 10 лет примерно уже начинали говорить о том, что в жизни может быть только один муж и одна жена, и все и категорично, и без обсуждений. То есть это был воспитательный такой момент, и мне лично мне это очень понравилось. Так, идем дальше. Значит, коснулась я вот инфекционной этой сферы, это как раз вытекающие последствия, это воспаление предстательной железы, и это бывает настолько часто, Просто невероятные в молодом возрасте в том числе. Протекать может и бессимптомно, что очень даже и неприятно. То есть когда уже клиника какая-то может быть разойдется там в 20 лет уже простатиты могли быть. Может быть, если это не какие-то гонорейные, то, может, как-то без симптомно протекали, к 40 годам уже там махровый хронический простатит. Хронический он никогда не бывает без вот каких-то таких, понимаете, да, о чем я говорю, моментов любых инфекций, они могут быть как половой сферы, конечно же, и поддерживающие моменты общей инфекции организма. Но тем не менее, то есть и мочевыделительная система здесь играет немаловажную роль, то есть если это воспаление там, почек или мочевого пузыря, это тоже влияет, конечно же, на состояние предстательной железы. Значит, от состояния функционального состояния предстательной железы зависит вот, как бы нормальная жизнь наших мужчин. Простата тесно связана с органами мочеиспускательной системы, поэтому оказывает немалое влияние на именно вот, вот на эту функцию мочеполовой системы. Как функционирует предстательная железа, зависит и половое здоровье мужчины, его сексуальные возможности, его физическое самочувствие и, конечно же, психологическое здоровье, потому что ну, если.. Если ранний климакс, и человек внутри-то себя уже знает больше, чем все остальные окружающие, да, и начинает подстрадывать, то ч хорошего, это, конечно, депрессия, и плохое самочувствие, даже а вот это осознание своего прошлого, да, это и головные боли могут быть, и ну, вот больше всего это, конечно, психологического направления в состоянии угнетенная и так далее. То есть психологическое здоровье очень сильно от этого зависит. Ну и, конечно же, мало интересного, когда вот нарушен процесс спускания, это ночные все эти вставания в туалет, это, конечно же, беспокойный сон. И отсюда тоже вытекающие последствия в виде нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, общего настроения и так далее. В последние годы воспаления диагностируют специалисты все чаще, именно представители железы. И по последним данным, этим заболеванием страдает около 50% всех мужчин. ну От 30 до 50 вилка, ну представьте себе, половину. Это же очень-очень-очень много и если раньше проблемы с предстательной железой волновали мужчин на пятом или шестом десятке, то сегодня эта возрастная планка значительно снизилась. Существует много причин, обуславливающих патологии простаты. Ну, я коснулась совсем небольшой, конечно, компонент это именно инфекции. Это беспорядочная половая жизнь в молодом возрасте, где я даже не знаю, почему люди не боятся слететь. Вот слово такое, простите, я употреблю просто элементарно. Можно и на сифилис, и на гонорею, и на все что угодно. Вот. А дальше это уже последствия. Дальше. Вот в молодом еще своем возрасте, в практике, я помню, совсем молодой человек ко мне обратился, но доверительное отношение Доверительные отношения как бы, у меня складывались на моей работе с летно-диспетчерским составом. По-моему, из летного состава, да, я вспоминаю, обращение было такое. Человек пришел с болями в ахиловом сухожилии. Вахиловом сухожилии. Представляете, где оно находится? Это укрепление связи икроножных мышц, которая сзади на голени находится с пяточной костью, вот с полями. И как-то сразу у меня всплыло, я хоть и также же пертом работала, что одна из причин – это гонорея. Так и подтвердилось. Представляете, гонорея, конечно же, она повреждает и предстательную железу, в том числе, а дальше уже вот вытекающие последствия. Но, К сожалению, но тем не менее, пролечился, острый-то процесс снят был и так далее, но не забывайте, пожалуйста, что я вам на примере Юрзе об этом рассказывала не раз, но и точно так же касательно любого органа, любой острый процесс не проходит бесследно. Те токсины, которые образовались от умерших микробов, Микробы, бактерии или это, простейшие ли это, грибы или это, неважно какая часть паразитов, да, те а, осколки умерших вот этих паразитов, да, или микробов, как вам легче на слуху воспринимать они могут быть не выведены к нашей системе лимфатической и кровеносной, а значит они остаются, повреждая, ну, как бы накапливаясь и повреждая соответственно мембрану клетки. Ну и конечно же в межклеточном пространстве, о котором мы бесконечно говорим на разных вебинарах, то что касается восстановительной процедуры нашими флоревитами но они тоже не безграничны в своем действии. В смысле, мы, мы не уверены, что на 100% мы с помощью флуоревитов можем восстановить функцию органа до его исходное, исходного состояния. Понимаете, да? То есть если повреждающий этот момент клеточных структур, межклеточного пространства был, когда-то в острой ситуации выраженным, то как бы, это займет гораздо больше времени по восстановлению флоревитами. И не факт, что он будет стопроцентный. Мы же все стремимся к стопроцентному варианту да, нашей жизнедеятельности. Простите, тема, конечно, печальная, но идем дальше. Про источник все понятно, да? Ну, когда мы можем принимать 14-й наш Виаргон, Конечно же, при всех инфекционных моментах, это при простатитах, да, естественно, в комплексных программах. Это, кроме простатитов, это как бы следующая стадия повреждения предстательной железы, это аденома предстательной железы, там уже другие процессы происходят, и аденокарцинома – это онкологические заболевания почему в комплексных программах, потому что вы можете изначально начать только флоревитами заниматься, но желательнее быть на контакте все-таки с урологом или андрологом, который будет вам помогать и дополнять спектр вашего оздоровления именно вот в этом направлении. Кроме этого, 14-й биоргон способствует восстановлению функции предстательной железы, тормозит развитие патологических процессов. То есть, вот смотрите, первая часть этого слайда – это уже как бы направление на сформировавшееся заболевание. И все, что нужно почистить, виаргоны будут заниматься очищением как от токсинов так и установление самого информационного сигнала да? как мы знаем работают наши диаргоны так и 14 будет работать значит раз очищение от токсинов это уже будет заниматься сам организм а не виаргоны может быть через обострение значит где-то нужно потерпеть и почему я говорю нужно быть на контакте с докторами и не стесняйтесь, а именно это важнее, значит, восстановительная же функция, это как бы вторая часть действия наших виаргонов. И вторая часть, она тоже может быть важна, когда еще нет воспаления. Тогда вообще идеальный вариант. Все мы восстанавливаем, но воспаления еще нет. Это замечательно, это более ранняя помощь и более адекватная, и более качественная, и более эффективная. Понимаете, да? Вот. Но если есть уже какой-то воспалительный момент, значит тогда и то, и другое будет в работать нашим Виаргоном, ну, в частности Виаргоном-14, в частности для предстательной железы. Значит, кроме этого, в третьих это улучшается состояние при простатитах, при аденоме, при аденокарциноме, самой предстательной железы, и в качестве сопутствующего средства применяются Виаргон-1, Виаргон-3. Виаргон-3 мы можем дополнить, да, вы все знаете, что третий Виаргон из вилочковой железы Виаргон тимуса, который способствует ну, более адекватному противовоспалительному действию совместно 1, 3 и 14, если мы уже рассматриваем и работаем по воспалению. Но третий мы можем дополнить, вы не забывайте, допустим, прокапали третий месяц, следующий месяц вы можете запустить либо 16, либо 31, 16 из костного мозга, 31 из селезенки, либо мы можем подключить там допустим даже какой-то еще я один не назвала на сегодняшний буквально мы недавно рассматривали с вами 16 31 3 ну возможно даже четвертый при аденоме да вот по а вот по гуморальному иммунитету еще можем пройти так еще еще один что-то у меня вылетело из головы секундочку Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, понятное дело, 1 21 это даже не обсуждается, они тоже у нас идут по иммунитету, да? Противовоспалительные, отравенные, то же самое, 16-й, 30 4 и 3-й, бы все назвала. 30-й, вот напомню, что еще один. 30 еще вы можете дополнять. Это противовоспалительное идет действие и восстановление эндокринной системы. Вот, предстательная железа, она также участник процесса вот в сфере в системе эндокринной системы у мужчин. Ну вот примерно действия 14-го Виаргона мы с вами повторили и разобрали, поэтому э, давайте будем применять. Э, в заключение я еще скажу о миксах, которые тоже можно, можно использовать, кроме заявленных по сегодняшней теме 3 Виаргонов 14, э, 18 и 31. -й. Значит, дальше идем. Виаргон 18, Виаргон семенников, и он идет касательно, касательно конечно же, уже э, каких-то проблем и болезней. Я сейчас на них останавливаю. Особо не буду, но это уже непосредственно по проблемам семенников. Виаргон касаемый половой железы. У людей, понятно, если мы работаем с семенниками, по каким-то проблемам, когда люди знают. Источник выделения – это семенники, половые железы самцов-животных. Это парные половые железы, в которых образуются половые клетки сперматозоиды и синтезируется мужской половой гормон тестостерон а также другие неактивные соединения андрогенного ряда, андростендион, дегидроэлиандростендион и небольшое количество женских половых гормонов, эстрогенов и прогестинов. Вот такая емкая функция этих половых желез очень важное особенно в детородной функции понимаете и состояние опять же их важно чтобы инфекция не касалась вот этих желез потому что и эндокринная опять же функция и здоровье мужчин до да, в сексуальном плане и вот детородная функция очень важна ну а также если это функционально более стабилен человек вот, к климактерическому периоду, там, годам к 60-65, к да, климакс у мужчин попозже, чем у женщин начинается. Если более стабильная эта железа, то и мягче протекает климакс. Ну, как бы, так же, как и у женщин. Если меньше какие-то инфекционные а, вопросы, если там меньше а, кисты доставали женщину по, жизнь, по жизни, там кистомы, миомы и так далее, как у них так и матки, да, то и климакс протекает более мягко. Ну, и, соответственно, инфекционный фактор тоже очень важен. Мужское здоровье, в особенности потенция, в большой степени зависит от этого гормонального фона и от состояния эндокринной системы, в частности вот от семенников. Современный образ жизни, стрессы, физическое и психологическое гормональное нарушение приводят к потере мужской силы. Но здесь очень важно, я еще раз повторюсь, вот именно адекватное, очень правильное, очень грамотное отношение к своему половому партнеру. Если он единственный, им дорожат и берегут вот как бы друг друга, да, то все эти функциональные возможности сохраняются очень долго. Ну вот, из, из, как бы вспоминается буквально прямо сейчас, у меня на участке я работала только-только после института, у меня на участке был мужчина, ему 72 года было, и он приходил ко мне, он говорил, что похоронил свою единую, ну как бы одну жену в своей жизни, с которой они прожили там а, очень много лет, Считать сейчас не буду, сколько там получается, но много очень, да, около 50 плюс-минус. Вот. И он активен в своей сексуальной половой функции. А почему я это знаю? Потому что он меня все время просил в натуре. Вот. А тогда, в те годы, 80 была установка, что после 70 не разрешалось давать. Вот просто по возрасту санаторно, заполнять санаторно-курортные карты, мне так было его жаль, потому что ну, он а, буквально вот такой вот активный мужчина был, и в этом плане он мне прям говорил, что то же самое активен в сексуальном плане. Так вот, всем бы так, да, да, да до 70 лет быть активными и дальше то же самое. Я знаю, конечно, люди в 60 лет рождают детей. Вот, это и 65, наверное, кто-то есть. Ну, вот 60 я точно знаю, что есть. Да, и там хоть актеров возьмите, хоть не актеров, неважно. Но тем не менее. Значит, состояние семенников и предстательной железы огромную роль как раз вот оказывает на не только гормональный статус, но и сексуальную сферу мужчины. И самая распространенная проблема гормонального характера, у мужчин является недостаточное количество тестостерона. Это приводит к ослаблению полового влечения и нарушению эрекции. Ну, конечно же, это неприятные вещи, но в наших руках виаргоны, поэтому для того, чтобы снять вопросы интоксикации по, в общем по организму, конечно здесь же, здесь наша, вот эта обычная наша с вами схема очистки важна для мужчины, и в частности, виаргон 18. -й. И давайте рассмотрим, в каких ситуациях мы 18-й виаргон применяем. Так, а что у меня... Да, вот этот слайд. Значит, когда идет действие Виаргона 18-го, значит... Конечно же, в комплексных также программах, как и 14 при гормональных расстройствах его применяем при нарушении репродуктивной функции, это мужское бесплодие, нарушение сперматогенеза, при, то есть, если малоподвижные сперматозоиды, либо их мало, то есть, либо так, либо так, это видно на спермограмме у мужчин. При снижении потенции применяем 18-й у мужчин и при снижении либидо у женщин, при аденоме предстательной железы, то есть, Хоть простатит, хоть аденома можно использовать и 18-й. Но особенно, особенно акцент делаем мы на мужском бесплодии, либо нарушение. То есть либо так, либо так. То есть бесплодие это более крайний вариант, а нарушение сперматогенеза еще как бы что-то происходит в движении и в образовании сперматозоидов, конечно, легче помогать тогда нашими виаргонами. Кроме этого, биоргон-18 повышает проницаемость клеточной мембраны для сигналов и для поступления полезных веществ в клеточки семенников. Эффективно поддерживает гомеостаз клеток, а также предотвращает попадание в них токсинов. То есть идет по полной программе укрепления клеток семенников. Сначала, конечно, мы понимаем, что работа идет на межклеточном пространстве. Раз эта работа проходит, плюс мы включаем еще наше знание о мембрано-трупном действии, о механизме действия флюоревитов, то получается через укрепление мембраны и межклеточного пространства идет улучшение, укрепление как бы, состояния клеток, а соответственно предотвращается попадание токсинов. Дальше, Виаргон-18 способствует восстановлению функций желез внутренней секреции, тормозит развитие патологических процессов. То есть, с одной стороны, укрепляя, предотвращает развитие патологии, улучшает состояние при нарушении репродуктивной функции, то есть это, естественно, при мужском бесплодии, либо при нарушении сперматогенеза, стимулирует продуцирование тестостерона. Но э, хоть я и как бы написала, э, вот внесла вот такое слово ⁇ стимулирует ⁇ мы его обычно стараемся даже не называть. Простите меня, нужно было правильно написать ⁇ нормализует ⁇ нет у нас флоревитами, никакой стимуляции. У нас есть только и только и только нормализация функционального состояния. Ни повышение, ни понижение. Поэтому правильно здесь корректируйте меня в своих текстах, если кто-то пишет. Нормализация, продуцирования тестостерона. Ну, естественно, если оно пониженное, то повышается. Вот. А есть как бы, нарушения, когда много тестостерона, это чаще патология у женщин. Ну, не знаю, в 18 возможно, какой-то короткий период времени можно и с женщинами поработать. Коль повышение идет а значит и в высоком состоянии тестостерона, то уже можно по, по короткой схеме, я бы так уже сказала, поработать и у женщин. Рекомендуется для, улучши, для улучшения потенции, также как и 14-18, совместно, конечно же, с Виаргоном первым, потому что общая детоксикация тоже важна. И первый Виаргон, мы знаем, что он работает на соединительную ткань в общем в организме. Ну, про женщин я уже, поэтому повторяться не будем. Идем дальше. Виаргон 33 Виаргон пещеристого тела, и здесь совсем намного не придется разговор вести, значит, конечно же, он готовится из пещеристого тела животных, и является водным раствором белково-пептидного концентрата экстракта пещеристого тела, стимулирует процессы омоложения ткани пещеристого тела. Ну, здесь я тоже лучше сказала, нормализует процесс омоложения ткани пещеристого тела, и нормализуется эректильная функция. Ну По отзывам, отзывы всегда хорошие. И молодые используют Виаргон 33 и возрастные люди используют 33-й Виаргон. Единственное, что могу добавить вот, по... Восстановлению эректильной функции еще применяем рекомендуемый Виаргон-33 и женщинам в том числе при варикозном заболевании вен. Вот. Можете его применять в виде... В виде наружного применения я про женщин говорю, мужчины, конечно, будут внутрь применять, если варикозное заболевание женщинам, могут применять наружно, в виде компрессов, примочек. Вот. И как все время я вам стараюсь завершить этот процесс наружного применения водных вот этих процедур местных, конечно же, завершаем, Упоминаю раз варикозное заболевание, значит, крем мужская сила. Там также есть вот этот виаргон, по-моему, 33-й, 1-й. Вот. И с учетом того, что специальное приготовление этого крема, то будет удерживаться вот этот элемент или фактор, что ли, который на протяжении минут 30, там, может быть, до часа вы делали примучкой. То есть те виаргоны, которые прошли в, подслизи, в подкожные слои, они будут более долго сохраняться, когда мы применяем еще и крем. Вот. Ну, а крем «Мужская сила» это также применяется он и для нормализации рептильных мужчин. Вот, на сегодняшний день вот у меня такое вам короткое, может быть, сообщение. Ну, что еще я хотела в завершение сказать, это по миксам, значит, по, если так немножечко обобщить, но ну, как напоминание, мы давно тоже о них не говорили, да, по мужскому здоровью, да, какие миксы могут быть употребляемы. Ну, во-первых, по бессоннице, то есть если это касаемо климакса, то часто нарушает сон у мужчин. Это микс 11, эфферимикс 11. Дальше по воспалению печени и почек, конечно же, вы можете употребить в каких-то проблемах воспалительного плана у мужчин, там, простатиты. Даже если аденома все равно без простатитов не обходится, да, то вы можете употребить микс по воспалению печени и почек. Это 16 соответственно, и, соответственно, 17. -й. Дальше микс по депрессии номер 21 тоже будет эффективен потому что если это как я уже сегодня упоминала климактерическое состояние у мужчин то депрессии не избежать плохого настроения значит здесь сразу же еще подскажу сертониновое колье тоже будет очень хорошо кроме микса 21 -го. и еще можно использовать микс номер 32 по радикулиту потому что все изменения даже на уровне функции, которые сегодня мы с вами упомянули, разговаривая по разным миксам, да, это как бы кругообразно так, завязка идет на иннервации, а это значит пояснично-крестцовая зона и микс по радикулиту тоже будет очень актуален. Номер 32. Вот, по миксам тоже а, вот такая рекомендация будет вам а, ну, применима, я думаю, что полезна, а, не все сразу, вы буквально так не воспринимаете все, что я перечисляю, что все сразу и одномоментно. Вы можете это постепенно покуп, покупать, применять, даже если вы все сразу купили, то... Применяете, допустим, по два микса и, допустим, Виаргон 1-21 тоже желательно вот, в начальной программе все можно перечисленные 14, 18, 33, либо если нет проблемы с семенниками конкретно, если нет проблемы с эректильной функцией, значит, может быть, вы будете только 14 применять. Ну, то есть, рассортируйте уже сами если это сложно, то пишите вопросы на почту, приходите в офис, задавайте, будем вместе разбираться. Вот. Ну, вот у меня как бы сегодня все. Если есть вопросы, задайте. Значит, вот еще могу что дополнить, что виаргон по иммунитету прошлись, да, напомнили друг другу. Еще не забывайте виаргон пятый из печени, потому что детоксикация важна и самой печени, да, чтобы улучшить состояние органов половой сферы малого таза, и виаргоны из антипаразитарных ну, в преимуществе идет как бы часто 25 мы говорим, из морозника, да, при, моч... при патологии мочеполовой сферы. Но, конечно же, мы не обойдемся без 19-го из чистотела, да, который мы знаем, идет по герпесу, грибам и лямбле. Дальше не забывайте, виаргон, из чаги 36 он тоже будет полезен и антигерпесное колье то есть и серотониновое колье и антигерпесное колье, они тоже будут важны но ну, это уже совсем завершение по воспалительным моментам. конечно же где-то вы можете применить и 24 из полыни не хуже будет а только лучше и последнее это улучшение Значит, по иннервации мы проговорили миксом парадикултиплиминитии, акваформулы из Виаргонов 2 и 22 да, для укрепления нервного статуса, для укрепления иннервации а, органов а, половой сферы. Ну, если бесплодие однозначно, если простатит то же самое однозначно. И последнее это виаргон 17 и 35 по улучшению кровоснабжения предстательной железы, семенников, пещеристого тела в том числе. Все это будет актуально для вас. Ну, теперь уж точно все. Программа большая. Делите ее, дробите и применяйте поэтапно. Что значит поэтапно, люди спрашивают. Ну, хотите по месяцу, хотите по два. Я многократно повторяю, что наши ученые говорят, что месяца два желательно одно наименование Виаргона. Ну, нет у вас такой возможности. Месяц прокапали, то есть желательно два. А вы можете только один месяц, и очень хочется что-то другое. Либо сдерживайте себя и два месяца подряд проводите, либо месяц потом, через месяц снова возьмете это же наименование. Вот из всего того набора, то, что я вам проговорила, эту программу за полгода, если вы прокрутите, это будет идеально. Ну, что-то оставляя каждый месяц. А что что-то? Виаргон первый. Если проблема с простатитом, значит, можно и 14-й 2 месяца провели, месяц отдохнули, опять два месяца провели. Ну, то есть надо настраивать себя минимум на полгода. Но не забывайте, мы говорим всегда о существующей серьезной проблеме, это можно заниматься вот даже этой программой, о чем я сегодня говорю, 2-2,5 года, чтобы уже получить какой-то ожидаемый результат. Ну, конечно, у всех по-разному, конечно когда вы получите какой-то результат, вы потом уже сами себе схему составите, как часто вы будете применять, поддерживая себя. Может быть, это будет раз в полгода, месяц, там, может два, может быть, это будет раз в год. То есть у всех тоже по-разному. Но это уже дальняя-дальняя перспектива наша, да? Перспектива поддержания себя в хорошем состоянии. Так, спасибо вам огромное за то, что вы пришли на сегодняшний вебинар. Давайте сейчас еще есть несколько вопросов, мы их рассмотрим. Так, секунду. Выхожу на ваши вопросики. Вот, вопрос по теме. У Оксаны при слабости полового члена нет эрекции. Наверное, это называется, а, нет эрекции, наверное, это называется. Ваши рекомендации? Ну, так а какие рекомендации? Я уже все рассказала. Виаргон первый двадцать первый, повторяться надо уже для вас, да? Виаргон 1-21. Дальше, конечно же, я сейчас поставлю вам эту общую нашу схему, если вообще еще ничего не применяли по вашему вопросу. Наша общая схема восстановительного плана, которую мы называем программа очистки в методичке по рекомендации по применению, вот примените, прикупите вот такую методичку, а ее нет в электронном варианте. И Здесь вы найдете на 12 странице вот эту программу. Она называется программа самоочистки, потому что запускается наш гомеостаз, запускается функционирование нашего организма на другие совершенно уровни, правильные уровни с помощью этой программы. То, что в скобочках 24 или 25, с первого дня не надо, через месяц примерно. Все остальное очень актуально. Виаргун 6, например, возьмем из почек. Я только что сегодня вам пыталась рассказать, что состояние и предстательной железы, и семенников, и полового члена зависит в целом от состояния мочи половой системы. А в моче половую систему и почки входят, и мочеточники, и мочевой пузырь. Ну, я к чему это говорю? Ну, например, у человека а, мочекаменная болезнь. Значит, функция нарушена, и страдают и половые органы от этого то же самое. Все взаимосвязано в нашем организме, поэтому шестерка важна. А почему пятнадцатый важен в этой проблеме? Да потому что все рядышком, и через лимфу и кровь, и состояние кишечника важно. А человек может запоры, да? И там о, все стоит, вся инфекция. То, тут уж как бы... Не знаю, как это важно, состояние кишечника для того, чтобы улучшить эректи... функцию эрекции. Ну, конечно, да, 33-й можете взять, первый 33-й можете крем «Мужская сила». Ну, вот по минимуму я вам могу так сказать, но мы же стараемся, чтобы максимально человека восстановить и ему помочь. Поэтому все, что я перечислила в конце, и сосудистые э, виаргоны, и 17 35-й, и восстановление нервного ста э, как бы статуса, это 2 и 22-й, также важны. Миксы, которые перечислила хотя бы по радикулиту, 32-й возьмите, да, потому что наверняка вы не возраст пиши, не пишете, не пишете чем человек болел, вот, но это состояние имеет причины и может быть даже не одну. А виаргонами мы даже знаем эти причины или не знаем, стараемся а, максимально перекрыть все возможные причины, которые привели к такому результату. То есть минимум, а, виаргон 1,21,33 мужская сила, да? Ну, возьмите 14 сегодняшней лекции и 18 для улучшения функции. Ну, и все остальное, то же самое, будет актуально. То есть сегодняшний вебинар переслушайте, вот он, ваш ответ будет. Я уже почти что повторила все. Так, идем дальше. У Татьяны вопрос. В 18-м Виаргоне для женщин до скольки лет по возрасту можно принять... 18-й Виаргон. Ну, вы его будете же применять по причине, да? Причем тут возраст? Вы будете... Нет у меня такого ответа, как бы я даже и не задавалась им никогда. Вы будете его применять по какой-то причине. Либо сексуальная функция женщины, да? Хотите поэкспериментировать в 70 лет, но почему нет? Поэкспериментируйте, может быть, на 18-м биаргоне, и это важно для вас. В 70 лет вы получите либеда либеля, и вам это актуально, может быть, недавно человек семью обрел, ну почему нет, и если этого вы достигнете, ничего так страшного это нет, поприменяйте. То есть у меня нет такого однозначного ответа на ваш вопрос. Вот С учетом того, что биоргоны не приносят какие-то побочные результаты и не имеют противопоказаний, то вы можете творчески подходить, я всегда говорю к применению их, Ограничений по возрасту я нигде не читала и не видела, даже не могу однозначно вам так сказать. Вот. А в, молодом, в более молодом возрасте чаще всего а, не только, я думаю, эта функция для женщин, нарушение либидо, а там чаще, наверное, всплывут нарушения еще и гормональные, поэтому а, диаргон 18 можно применить я, я бы так сказала, что без ограничений. Если вы где-то найдете такую информацию, я от, от вас услышу, поизучаю этот вопрос дополнительно, буду вам очень признательна. На сегодняшний день у меня такой информации нет. У Светланы вопрос. Женщине 58 лет принимает биоргоны 18 месяцев. Программа очистки. Паразитарная и сейчас сердечно-сосудистая программа. Недавно почувствовала легкое покалывание в нижней части. Оказалось, воспаление наружной части мочеиспускательного канала. К врачу пока не обратилась, можно ли помочь виаргонами. Ну, поскольку однозначно у нас виаргона мочи испускательного канала нет, то здесь, конечно же, добавляем виаргон первый, шестой из почек и 28. Пока она дойдет до врача, я не знаю, сколько, это, на сколько, сколько дней у нее на это уйдет. Конечно же, хотя бы сдать нужно анализ мочи. Вот как я вам вчера говорила, что мы снимаем... Какие-то накопленные очаги у нас в организме послойно, поэтапно, помните, если вчера не были, я вам об этом напоминала, что у нас может быть в молодом даже возрасте было и как бы закрепилось в организме на уровне мембран клеток или межклеточного пространства, то есть то, что 18 месяцев человек принимает, это замечательно. Вот. Но отработка, вот это восстановительное очищение идет поэтапно. Поэтому страшного ничего нет. Наоборот, хорошо, что что-то там вскрылось и идет очистка. Вот. Может быть, это будет цистит, может быть, уретрит. Цистит – это воспаление мочевого пузыря. Уретрит – это воспаление мочеиспускательного канала. Вот. То есть вы можете вот применить первый, 28-й, можно 25-й из морозника применить и 6 -й. Вот, можно третий, можно третий, либо тридцатый на выбор. Да? И можно делать примочки, раз почти наружно, то можно делать примочки первым и двадцать восьмым вместе. Разводите капель по 5 на 50 миллилитров, смачиваете ткань и делаете наружное применение. Следующий вопрос. Так, у Оксаны я просто поздно подключилась. Понятно, Оксана, по возможности, ну, как бы, может быть, вы из вебинара что-то больше возьмете, чем я вам ответила на ваш вопрос. Но я практически все повторила на ваш вопрос. Так, говорит Галина, мне спасибо, а я что-то ваш, ваш вопрос ввела. Светлана, Гали, Татьяна, Оксана. У Галины не видела вопрос. Но, тем не менее, если есть еще вопросы, напишите, потому что вопросы мы сегодня прошли. Спасибо вам огромное, что даже по теме вопросы были. Это тоже очень важно. Может быть, у кого-то есть результат по сегодняшней теме, почему бы и нет. Я-то точно знаю, что результаты есть даже вот... Мужчины э, рассказывают, ну кто-то через напрямую железы, когда как бы, увеличенная предстательная железа сдавливает мочеиспускательный канал и струя мочи становится вялая и вот это поднимание э, как бы оборонить, пузырь в течение ночи бывает и два, и три раза. То есть мужчины говорят, что, ну, допустим, уже не три, там, а один раз ночью встает кто-то, да, либо функционально меняется напор струи, то есть ну, это замечательно. Точно так же и по пещеристому телу, и по сексуальным возможностям это уже женщины говорили нам здесь в офисе, на лекциях, что улучшается функциональное состояние у мужей. То есть ответные реакции позитивные, я их слышала много. Ну, вот может кто-нибудь сегодня. А, за проведенный вебинар, спасибо, да. Спасибо, что вы участвовали. У вас сегодня еще будет вебинар. Если что-то, можете обратиться к чаю. Есть еще время, минут 30, тоже хорошо. Либо я подожду еще минут пять за да, ваши вопросы, если есть, либо результаты. Тема, конечно, такая, она, можно сказать, интимная, да. Поэтому кто-то стесняется обращаться. Ну вот так на местах, может быть, ну, я говорю, женщин там много у нас в оклоне, да, то есть и возрастных много. Пожалуйста, помогайте своим мужьям, потому что это актуально. Они могут отказываться и стесняться, и применять, и так далее, и так далее. Ну, уговаривайте, объясняйте, что вреда-то не будет. А То, что может быть обострение возникнуть, это обязательно важно предупредить и знакомых, и близких своих людей, потому что обычно обострение, конечно, малоприятного приятного доставляют, но пройти через него тоже важно. А чтобы смягчить это обострение, вот вам эта программа очистила. Если вы его вначале запустите, то это будет важно. Ну, Почему люди всегда торопятся, я тоже не всегда понимаю. Вот, ну, Идти в проблему сразу, виаргонами. И если мы идем сразу в проблему, то как бы, мы не можем защититься больше от возможного обострения. Поэтому я вам все время толкую про эту программу очистки. Не зря она в самом начале заведена. Мы смягчить можем Возможное обострение, но не факт, все равно и даже с программой очистки. Так, есть еще что-то у нас. Вот у нас уже Галина, да. чтобы программу эту купить, молодец, Галина. И еще тут у нас, что у нас пишет Раиса, что можно применять, когда расширился канал у мужчин, расширился, может быть, сузился, вы имеете в виду. То есть патология, что он расширился именно, вы не ошибаетесь, да? То есть если аденома, простатит аденома, тогда сужается канал. А если расширился, я думаю, что а, вы не ошибетесь Виаргон. Ну, если вы, вот, я буквально вас понимаю, я не очень знаю патологию эту, не будучи урологом, но тем не менее а, Виаргон первый, вы не ошибетесь. А, сосудистый 17 и 35 -й, и можно 33 конечно же, применить Виаргон пещеристого тела, ну и возможно микс по радикулиту 32, потому что иннервация идет из зоны, я вам уже говорила, пояснично-крестцовой зоны всех органов мужских, поэтому 32 микс будет тоже актуален. Так, номер уточню, 32 да, номер 32, микс по радикулиту. Ну и озадачьтесь уже, если вопрос я правильно поняла, то есть по расширению канала, да, мочи испускательного, я правильно понимаю, тут написали расширение канала, мочи испускательного, значит. Ну, вот таким примерно образом. Вот сужение, вот расширение, тактика будет все равно одна. Расширился, уточнили, да, то есть я еще раз повторяю, хоть сужение, хоть расширение, тактика будет одна в связи с тем, что флоревиты регулируют процессы, а здесь важно будет вам и сосудистый, но опять же непосредственно... Виаргона мочеиспускательного канала нет, значит шестой, если я не назвала, он тоже будет актуален виарго почек, потому что а, снятие интоксикации по моче половой системе с помощью виаргона шестого, да, первого и шестого будет тоже помогать мочеиспускательному каналу, то есть мы как бы косвенно, да все равно будем на эту точку работать, на сам мочеиспускательный канал через вот эти вот гиаргоны. Но если с учетом возможного в предыстории воспалительного процесса какого-то, да, то биоргон 28 можете запустить и 25 Но здесь может быть ослабление именно по иннервации, надо идти. А это 2-й, а, 22-й, 32-й микс а, и сосудистые тоже важны. Можете дополнить 29-й по эндокринной системе из гипоталямус. Хотя бы раз в день, может быть не 3, а хотя бы раз в день и 29-й, так, еще вопросики, пожалуйста, ожидаю. По инфекционному процессу не с первого дня расширяйтесь, всю антипаразитарную можете включать. В любом вашем вопросе, хоть у вас функция нарушена какого-то органа, хоть у вас были воспалительные уже процессы, но как бы это следующий этап после нарушения функций. Все равно антипаразитарка нужна просто не с первого дня. Если с первого дня применяли за прошедшие 3-4 года работы с флоревитами и хорошо переносили люди, поэтому можно, но не весь объем антипаразитарных программ. Я сторонник постепенного восстановления и противовоспалительного действия. Воля-то ваша, как бы, воля ваша. Конечно, обратную реакцию легче смотреть, если мы постепенно вводим флоревиты. Обратную реакцию на флоревиты она.. Некоторые вот у меня сегодня спрашивали, как мы услышим эту обратную реакцию. Если вы ее не слышите, флоревиты точно работают, и, и, и слава богу. А когда мы слышим, либо скребет, потому что токсины выходят, но если мы касаемся мочевыделительной системы, да, либо жжение пошло, либо в анализы мочи бактерий много, вот это все проявлено будет. Тогда это и услышим. А если мы увидели в анализе мочи увеличенное количество микробов, да, сейчас уже вообще анализы мочи настолько современные, что дают в количественном варианте. Раньше у нас давали только в качественном, это был очень долгий процесс. Сейчас вижу, анализы в количественном дают. Ну так это же легко сравнивать. В этой же лаборатории сдайте месяц прокапали флоревит и применяли, и пойдите еще раз сдайте для контроля. Вот и контроль вам будет за своим состоянием. С какого начать, я так понимаю, по последнему вопросу вы говорите. Но здесь комплексно лучше все равно начинать. С какого начать? Если вы один первый начнете, но итогу будет мало все равно. Первый начните хотя бы. Первый, 33, дальше 17. Просто мне трудно вам сказать, с какого начать, потому что вы в своем вопросе вообще никак, даже никакого намека не даете на возможную причину. Если бы мы с вами могли голосом общаться, я бы вопрос ответа что-то бы получила может вы сами не знаете потому не пишите поэтому нужно посоветоваться со специалистом и когда вас натолкнут на возможную причину либо воспаление либо сосудистые проблемы может быть варикоз там какой-то идет малого таза и вен конечно тогда еще и кстати подключить так придется weгон печени 5 вот. начните с 1 -го, 21 -го, хотя бы как минимум как минимум да и 17 например вот, либо первый, двадцать, первый, шестой. Я не знаю, сколько вы можете купить. Некоторые прям ограничивают меня. Только два, только три, только один, некоторые говорят. Ну уж тогда не, я уже тогда начинаю, как я называю, ужик на сковородке крутиться. Как, что же вам такое лучше-лучше посоветовать? Сложно, когда минимизируем количество. Сложно. Можете первый, 28 восьмой, может быть, первый, 25 пятый попробовать начать. Но то есть все равно вы будете пробовать и через по мере возможности расширяете эту цепочку, потому что ну, необычная такая цепочка.